Привет, дорогой друг! Ты смотришь подведение итогов перед галлом концертом студенческой весны 2017 в Казанском федеральном университете. Отстрелялись мы по всем дневникам, все концертные программы были показаны, и сегодня мы уже будем начинать обсуждать то, что прошло за прошедшие 7 дней. А сегодня в студии у меня фотограф группы Мяу и практически все студенческие весны, все аватарки делает именно этот человек Никита Тахтасинов и режиссер-постановщик студенческой весны Институт управления экономики и финансов Агиса Юб. Ребята, вам привет! Привет. Ну привет. что ж, начнем обсуждение. Давайте по всем дням фестиваля пройдемся. Кому что понравилось, кому что не понравилось. Ну, что я могу сказать? В целом, весна прошла хорошо. Конкурсные программы отличные. По сравнению с прошлым годами все птянулись. Однако, что я хочу заметить, мне не хватило на студии с чего-то нового, какого-то драйва, очень каких-то смешных стемов, очень классных танцев, какого-то бреда даже в чем-то, как от химиков обычно мы его видели. Все было хорошо, и, но ничего нового, ничего удивительного, за исключением некоторых институтов. Каких? Ну, начнем тогда по порядку. Mm -hmm. Институт геологии и институт фундаментальной медицины и биологии. Первый день был, ты был в на mm -hmm. Нет, я к сожалению ты... был только вот э, после эконома. Вот мы поставились, но я вот на стомате сходил. Ну вот что половину. могу сказать тогда геолог, геолог, геолог, да. Они молодцы, они реально молодцы, потому что раньше тут весна у них лепилось что-то было такое тяп-ляп, айда выступим, айда споем, и вроде нормально. А в этом году у них действительно хорошая качественная конва, у них нормальные подвязки, у них хороший вокал, у них хорошие танцевальные номера. Они вытянулись ну, по своему уровню, и это здорово. Их миб. Ну, Ихмиб это вообще что-то с чем-то, потому что... Все мы знаем, что большие институты, они всегда выступают хорошо, качественно, но, у них, но они сталкиваются с одной проблемой. Когда ты постоянно хорошо выступаешь, ты теряешь какой-то определенный стимул развиваться дальше. Что я могу сказать о ИФИ в данном случае, а ИФНИП нет. Они поймали свой да уровень. Они хорошо смотрят большой институт. Большой На человек. тебя мы еще дойдем, Вагис, не переживай. Хорошо. И в КМИБ они поймали свой уровень хорошего выступления. И в этой весне они довели его до идеала. Они показали действительно качественную, мощную театральную постановку с очень мощной актерской игрой. И разбавили это все отличным вокалом, разбавили это все классными танцами. И получилась неимоверно классная студенческая весна у ИСМИБа. Единственное, что было трудно их смотреть, потому что до них еще был Яфа, который хорошо всех впечатлил, хорошо показал свой весну. И тут, бац, такое целое представление от Эфмиба. Ну, что я, что другие фотографы, что зрители в зале, все уже устали. Не спорю, это было хорошо, это было классно, это было здорово, но устали. Ко второму дню теперь перейдем. Это Институт социально-философских наук массовой коммуникации и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Что по нему можешь сказать? А, Из ФНК. А, день первокурсника у них был неимоверно классный в сравнении с теми днями первокурсника, которые стояли не до этого. Это спасибо большое Аделе Сидниковой, что она вытянула всю концертную программу на совершенно иной уровень. И, соответственно, когда я приходил на их студ весну, я ожидал чего-то еще более мощного, чего-то более интересного, но этого я не увидел. То есть, как вот они взяли хороший тон на не первокурсника а такой же, то он они и сохранили. То есть, да, хорошо, но ничего интересного, ничего нового ну, не подчеркнуло. Даже вот не вспомню какого-то такого номера, который был вот такой... Вау, клево. Ты говоришь, бронен. как будто ты уже много лет э, смотришь звездные. Ну, наверное, так и есть. Я четыре с половиной года. Ну, в принципе, я так же. И как будто просто э, есть такая мысль, что чем больше ты ждешь, тем меньше ты получаешь, к сожалению. Ну, вот так вот. Да, возможно, согласен. С возможно, с этим согласен. Ожидал что-то массовое. Возможно, ты не получил. Ну вот тех что ты массового. ожидал от Института социально философских наук? Ты говорил то, что на пять минут ты все-таки успел забежать. А, это где была конва, видео конва, да, да, была Да-да-да. Но э, начнем с того, что я дружу со всеми, и дружу с людьми, которые да, это делают, да, ставят да, и так далее. Поэтому я не могу говорить про них плохо, я им сказал в лицо и так далее. Но да, передай я, физфаку, я... физфаку, передай привет сейчас. Привет, физфак, привет, Юра. И тут перебивка смеха. <как> Вообще, э, что хочу сказать. Я зашел на, на конец, я только успел, да. э, и мне меня показалась очень странная канва, очень странная история. Но я, возможно, видел только развязку. Я вообще думал, что это один из видео, просто, оказывается, это оказывается, вся канва. В общем, но ну, я в тот день, я очень сильно устал, потому что мы готовились к своей тут И я просто пришел, отдохнул, посмотрел там 3-4 номера локальных и все. Вот. Я не знаю, в целом, э, еще никак, это не ни ни могу сказать, но конец был... Ну, непонятно. Yeah. Но я скажу, что э, Айвар, это один из тех, кто э, ставил, делал это все, он, он, он, он расстроился. кто сработался на два фронта в тот день. Да-да-да, mm -hmm. да. он расстроился. И как бы, ну, раз он расстроился, значит, все не очень хорошо было. Вот. Ну, mm -hmm. хотя, может быть, наоборот, я не могу ничего сказать. Хорошо. Ну, а по видеоконве вообще в целом, как вам такой именно ход событий? Потому что из ним всегда ставится свой видеоконвой. Что День первокурсника 2014 года, когда там э, в Париже они даже снимали и показывали, как а, некая да -да -да, мадам путешествует это. там, но в итоге ничего понятного не было. Причем она здесь, выпускница, и, и с первошами, ничего они не задействовали. Так и сейчас, э, нас тут весне. Видеоконва тоже. Ну, вообще, я к видеоконве не очень хорошо отношусь. Когда-то это было круто, когда была мода, ну, у всех появились зеркальные фотоаппараты, все начали круто снимать, и тогда было реально хорошо. А сейчас, э, просто если снимать видео то нужно это делать качественно, потому что сейчас все возможности есть, у всех есть хорошие камеры, даже в аренду можно взять, ну, грубо говоря, и снять качественно, действительно, можно даже попросить кого-то, потому что у нас в КФУ точно есть люди, которые очень хорошо снимают, вот. И я знаю, что… Ну, неплохой пример, ИМО, например, «Международное отношения mm -hmm. они сняли… У, нас, у них была полу и еще театральная, вот. Поэтому там видео снято было неплохо, и поэтому смотрелось все, в принципе, неплохо, вот. Вот это на, хороший пример видеоконвей это вот ему в этом году. Возможно. То есть тебе не хватило технической части Но, на в, видео? Не, ну, да, кстати, вот я хочу сказать, что э, вот сейчас, вот в 2017 году, есть возможность снимать хорошо, и у всех она есть. Но почему-то снимать плохо. Ну, вот, серьезно. Это грустно, это мне. Мне грустно от этого, правда? Ну, да, до качественных съемок, до, до ваших клипов мы еще доберемся. Клип от «Эконома». Я могу их. Где, кстати, вот сразу перейду к нему. Причем там был Имоиф. Да. Да, мы. Что, да, почему он там был? Еще раз скажу: мы со всеми дружим. Мы дружим со всеми. И Моиф это тоже наши друзья. Естественно, мы, если нужно помочь, мы помогаем. Но у нас есть конкуренция, потому что мы большие институты, но. В жизни мы, естественно, друзья. То есть для себя вы и мои выделяете больше, чем остальные институты, по сути. Нет, нет, почему? Что у вас почему? с ним и больше конкуренции да. и больше любви. И но, но и даже, именно они же у тебя ста... на видео присутствовали. Объясняй. За несколько, ну да, это так, так получилось, просто уже несколько лет мы и дружим, и одно время у нас конкуренция идет. Потому что, ну, как все говорят, я сейчас не буду говорить, что мы там говорят делаем, себя. делаем, говорят делаем, себя делаем хорошо и так далее. Но просто есть же мнение, что и жюри к нам относятся так, как к профессионалам, они так говорят сами. И поэтому. И у нас, и у ИМАИФ. Спрос большой, с нас, качественный, поэтому мы конкурируем между собой. Вот. Почему был и у нас э, видео? Потому что третий человек, третий студент, его зовут Булат, он учится как раз-таки на институте международных отношений. И он помогал писать именно это видео, потому что они с Эльдаром играют в одной команде клен Вот. Вот и все. И он сам, грубо говоря, сам себя... То есть, по сути, по праву участия в съемках решил, видео... Решил упомянуть, да? Ну, и он и упомянул, но и в то же время как-то нас это повеселило. И... Кстати, там ничего плохого мы про них не говорили. Там мы шутка. не спорим, что... да, А самое странное, что и Моив... Некоторые из них подумали, то, что, подумали что мы их как-то задели, оскорбили. Хотя там, наоборот, мы как-то говорим, что у нас учиться сложно. Там сложное. даже шутка в сторону эконома идет, да, а не, не мои. Да, что у нас сложно, лучше вы мои поступил, потому что у нас, видишь, там человек не может сдать. Ну, грубо говоря. А они восприняли да такое. Да эти были мама, мама О, советовала. Да, мама, мама, великий человек. А тут, ну, я не понимаю, ну, что и поделать. Да, ну, но видос, по, видос получился очень хорошим, ну, обращайся. Да, институт международных отношений. Пожалуйста, не обижайтесь, не обижайтесь. Эта шутка никак не задела вас в плохом смысле. Ладно, мы немножко, по-моему, ушли да, от давайте, темы. Но дальше. все равно мне нравится. Смотри, как Вагис у нас раскаивается на каждом выпуске. Да, да. Он пытается быть максимально толерантным, это правильно. Да. Ну что ж, продолжаем галопом по дням. Третий день. Про ВМК. Мы забыли поговорить. про ВМК. Про ВМК, ну, уж... ВМК всегда славились своей студвесной. Всегда. То есть всем известно то, что ВМК, они э, не уделяли особого внимания своим Дням первокурсникам, потому что когда шел фестиваль Дням первокурсника, ВМК уже готовили весну. И, и студвесны всегда были насыщенными, полными звезд нашего Казанского федерального. Были очень смешные стемы. Это вот тот самый стем с котятами, помнишь? Mm -hmm. С выбором mm -hmm. религии. Это вообще же была бомба просто. Вот. А в этом году ВМК, ну, опять же, просто студвесна. То есть, я, ну, ты вспомнишь какую, интересную, какую то шутку на их выступлении или что-то такое вот бомбезное? Я могу только вспомнить, как их э, зам по социально работе смотрел национальные клипы. Да, вот. Да, и вот Все, больше у, и ничего. Ну и Бонни и Клайда, потому что слишком Но, много... Ну Бонни игроков, и Клайд, вот. Бонни и Клайд это уже, знаешь, такие немножко пошли пережитки из старых выступлений, старых студиосин, когда вот театр он просто сиял и порхала на сцене уникса. Студиосты прошлого года, ведь на каждом выступлении каждого института они были, театрон. Вот театрон выступил, кто у них еще вот такие выступали? А, как зовут-то? Доминанта, доминанта, наши дорогие, любимые девочки, которые... Мы Могут и поют. Вот. То есть, ну, 112 12 весной, а чего-то не хватило. Чем-то так вот дожать. Опять тебе не хватило чего-то. Ну, вот так вот, я уже вот жадный, зажравшийся вот на все эти выступления. к сожалению, в этом году не видел ВМК, но я как бы знаю, что они всегда делают хорошо. Я просто, почему, чтобы не думать, что это лично мое мнение, я пообщался с одним интересным человечком с ВМК, он был один из членов студсовета 13-14 годов, потом ушел своим личным причинам. Мы вот сейчас вернулся. Вот мы с ним перекинулись пару словами, пообщались, вот как было раньше, как и сейчас. Он то, что да, какой-то потерялся азарт. Скорее всего, потому что ушли старички, новенького после себя никого не оставили на нормальной должности, и все. И поэтому уровень немножко спал. Да, хорошо было, но не так, как раньше в соотношении с другими институтами. То есть мы с ним пообщались, мы пришли к одному мнению, я думаю, оно имеет место быть. Ну, возможно. Что, какие вообще институты можете для себя выделить? Институт управления это понятно, и это понятно, я тебя сразу перебью. А вот помимо своего института, я тоже могу сказать: для меня Институт социально-философской науки и массовой коммуникации лучший. Они лучше всех сделали. Психи! Я выделю психов. Да, я тоже. Психвак, я думаю, выделят все. Да. Но они всегда выделялись. Но в этот В этом году раз... они выделились. В, в этот раз это видно по тебе. да Где волосы? Именно в этот день. Выпали волосы у меня, из вот такой шевелюры встал вот в такую, это все из-за института психологии. И образование. Ну, о. давайте тогда по психфаку поговорим, что можете о нем сказать. Ну, это было что-то невероятное, честно. Я не понял мысль, я. Я, я им это лично сказал и так далее, но они всегда гнут свою линию. Возможно, это хорошо, что типа, они, грубо говоря, только профессии, какие-то такие, свои замуки какие-то. Они в начале весны говорят, что мы немножко другие. Ну, это, возможно, все это оправдывает, конечно, но просто я не знаю, я не считаю, что хорошо, когда ты гнешь свою линию, мне кажется, лучше все-таки делать это как-то и для зрителей, и когда все понятно, и для жюри. Ну, это мое мнение. В принципе, Странно, очень странно, но были хорошие моменты, которые можно было выделить. Например, худ-слова, очень хорошее худ-слово. К сожалению, у них беговая дорожка не сработала там до конца, но Нет, беговая дорожка сработала, ее потом выключили. Ну, она выключилась сама, сломалась, мне сказали. Вот, Поэтому, а так худ-слово мне очень понравилось. Вот, все. Психи есть психи. Я даже когда в гримерке ходил, искал, спрашивал, здесь юрфак или психи? Психи! Все нормально, они довольны собой, все отлично. Я вообще, я ожидал какого-то бреда, я ожидал от них какой-то чуши, от которой мне будет кайфово. Они порадовали меня полностью, от и до. Я был доволен полностью, всей их концертной программы. Не понимаю, почему другие люди не понимают, что у них происходило на сцене. Мне было, мне нравилось все. Абсолютно весь тот цирк, который они показали, ту кадру, которую они преподнесли, как это было смешно и бредово. Извините мне, когда выходит целая толпа людей с такими кустарно, но хорошо сделанными масками коней, все, я доволен. Это уже смешно, это уже разно. Которых, которых уже кормили, вот которых кормили да. реально сеном и ходил мужик с хлыстом бил, это замечательно было просто. Мне сейчас понятно, как ты говоришь, вот это просто было замечательно, с хлыстом ходил. Я хочу еще что отметить, вообще, и касательно психфака и вообще остальных институтов, вы заметили, что когда происходит техническая лажа на сцене, Сейчас люди уже не теряются, то есть вот а, на каком-то из институтов тоже было, у вот, девчонки микрофон три раза меняли, только на третий mm -hmm. раз микрофон принесли, нормальный. Она не стеснялась, она пела, вот, без микрофона, просто пела капельно. Это у... на ЭТИСе было. На ЭТИСе это было, да. А, у психологов что было, вышли три девочки петь, у них микрофоны не работают, и я просто вот заметил вот, момент, они так взяли, переглянулись, Поем, поем. И давай, Петя Капельна. Mm -hmm. Нормально, хорошо. У них музыка вот не играла. Микрофоны играли, а вот музыка... И они, ну, да, он не включился, Потом пошел. Потом... Да, у них вот музыки не было. Они начали петь Акапельна. И это было настолько классно, это было настолько здорово, что я даже mm -hmm. думал, если даже сейчас музыку подключат, что это сделают. Она уже не нужна. Девчата ну, уже зал деваетесь. подняли. Но... Зал уже давно. Хорошо, насчет уровня и ФМК. Что по нему скажем? Хорошо. И все, да? Ну, премии. Ну... И ФМК, все, и ФМК, пос... это все, все говорят там, ой, почему мы постоянно гран-при. На самом деле, это пример хорошей работы. Люди на парах танцуют. Ну, серьезно, они же учатся на, на это все. И они показывают хороший пример, как нужно делать. И Грубо они... говоря, попробую перетанцевать танцора. Ну, да, да. Ну, Перепеть вокалисты. Они делают качественно. Единственное, что, как бы, личное мое мнение, очень было много народного, очень слишком много народного блока. Ну, прям, очень много народного. Татарский, русский, русский, татарский, еще много ну, Темы всего. Тема ФМК, то, что у них такой вот именно ну, колорит не всего. так много. Да очень всегда очень так было. Я устал, устал реально. Всегда оно так и было, поверьте. Еще всегда такой но я вот смотри, вот он говорит, он устал, и мы переходим к следующей теме. Почему ты провел свою студвесну как последний концерт Аллы Пугачевой? Ага. Что это было? Да, действительно, что за прощание с публикой было? Что у тебя, что у Юшко и... Забыл его, так Илья, Илья, да. Мы, ну, потому что мы все выпускники уже. Я на четвертом курсе, Валентин... На первом курсе магистратуры, да что-то странное. Вот. Хорошо сказано. Не будут они больше уступать. Но, как бы, на самом деле, планы. Непонятный пока, честно говоря, поэтому мы попрощаемся. Вы в заранее решили попрощаться со всей публикой и... Ну, потому что, возможно, тот вариант, что мы просто не будем больше уже этим заниматься. Нет, ну ладно, ну Валентин, Валентину еще как минимум год учиться на вот магистратуре. это к нему вопрос, пожалуйста, это к нему серьезно. Я заканчиваю в этом году, магистратуру... Я заканчиваю, я сваливаю, я попрощался. Да что, Валентин приписался ко мне, не знаю. Нет, не так что вы, что вы, что вы прям... Несете тут мне, Нет, ну, я просто за себя могу сказать, вот, за Илью тоже могу сказать, потому что он тоже заканчивает, он уже, у него другие интересы стали и так далее. А Валентин, вот про Валентина тоже интересно мне. Но, посмотрим, но, как он говорит сейчас, что он не хочет ставить, и, ну, у него тоже другие интересы, другие планы, посмотрим, что будет дальше. Вот. Неужели эконом будет ниже своих основных позиций в следующем году, так как, Великая тройка. Как, как ВМК, да? То есть ты об этом могу сказать. Дум... Нет, ну, нет, на самом деле... Нет, это... А вот честно, вот вы оставили какой-то костяк после себя, вот вы уйдете, и есть ли какие-то люди, которые да. могут вас подменить Британцев целые полностью? Не счет. Да, мы... Да, благо, по в инженерном, да, так что это... Ну, что я могу сказать? Мы работаем над этим, мы работали, мы старались сделать, чтобы в коллективе было все хорошо. Конечно, в этом году, честно говорю, очень много ругались, очень много, прям было ссор и конфликтов, но в итоге все сделали вроде нормально. Ну, как жюри сказали, по крайней мере. Вот, и мы старались сделать так, чтобы пусть на что осталось, и у нас действительно есть много людей, которые могут это сделать. <музыка> ну что ж, большое спасибо вам за мнение. Напоминаю то, что сегодня у меня в гостях был фотограф группы Мяу всей студенческой весны 2017 Казанского федерального университета Никита Тахтасинов, режиссер-постановщик. Институт управления экономикой и финансов Ваги Саюпов. Ребята, большое спасибо, что поделились со своим мнением. Ну а мы еще увидимся с вами и ждем голоконцертов. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.